Что такое зрелость? Зрелость ⁇ это соответствие физического возраста, биологического возраста, психическому и духовному. Очень часто есть несо... глубокое несоответствие между этими биологическим и психическим и духовным. И чем больше эта разница, тем больше незрелость. Человек неадекватен. Ну, К примеру, он, на первый взгляд, взрослый, а по психике он еще подросток или юноша, а то и ребенок. Есть и такие. Поэтому зрелость очень важный показатель качества личности. Она, эта зрелость определяет очень многое в жизни. И болезни, и отношения, и качество семьи. И рождение детей или не родит, родятся дети не родятся. Очень много здесь за, за этим стоит. Так что это важнейший показатель развития личности. Зная, что такое зрелость, можно и найти пути решения, пути выхода в это состояние зрелости и, и решить вопросы со своими родителями. Первое, что нужно сделать, нужно осознать, что ты... Недостаточно зрелый человек. То есть пройти вот по этим критериям, которые, критерии зрелости, и увидев, что есть проблемы, надо их устранять. То есть осознать, что ты незрелый, и устранять. Каким образом? Надо выстроить очень уважительные и добрые отношения с родителями. Мужчине очень важно с отцом, с матерью, женщине тоже, в первую очередь с отцом и с матерью. То есть вот это корни, с этого надо начать. Выстроить уважительные, добрые отношения, но, но не привязанные и без контроля с их стороны. Любой контроль надо пресекать, и э, вплоть до того, что э, уехать – это иногда единственный способ как-то освободиться от опеки, от контроля. Но это все-таки решается и внутренне, нужно внутри, внутри себя отпустить родителя не бояться, что ты можешь оказаться где-то без них. То есть вот вопрос с родителями. Второе. Мужчине надо научиться трудиться и обеспечивать себя. То есть решать задачи жизни самостоятельно, во всем. И готовить, и э, гладить там и прочее. Не маму просить это делать, а все самому. Желательно желательно, мужчине сразу после окончания учебы отделиться и жить самостоятельно. Снимать пусть комнату, но жить отдельно. Это обязательно. Обязательно. Несколько раз повторяю. Это исключительно важно. Если парень не отделяется от родителей, и живет с ними то это практически невозможно в этом случае стать зрелым. Девушки не обязательно отделяться от родителей, но, но внутренне все-таки эту дистанцию выдержать. И все время поддерживать вот эту дистанцию, охранять ее, не, дать, не позволять родителям нарушать ваши границы. И если это происходит, то тоже нужно отделиться. И здесь вот родители должны обеспечить ее. То есть они должны обеспечить ее самостоятельную жизнь до тех пор, пока, пока не появится тот мужчина, который будет ей э, помогать в решении всех, э, всех жизненных вопросов. Ну вот это первые шаги. Такое вот. Внутреннее и внешнее отделение от своей самостоятельности, свободы. И таким образом можно уже шагать дальше. Зрелая женщина, у нее тоже есть определенный набор, благодаря которому она показывает свою зрелость, является зрелой. Во-первых, отношение к отцу. Очень уважительное, глубокое отношение к отцу как к мужчине. Не просто папа-папочка, у меня с ним все хорошо, я ее люблю, а именно видеть в нем мужчину, ценить в нем мужчину, уважать как мужчину, восхищаться им как мужчиной, именно как мужчиной. Это, это важнейший показатель э, зрелости женщины. До тех пор, пока она в отце видит просто папу и является его дочкой, она незрелая. Когда она видит в нем мужчину, она становится женщиной, она равноценна с ним. Вот это важный показатель. Она выходит на дружеские отношения с мамой. Не под ней, не под мамой, не под ее контролем. Она, у нее дружеские отношения с мамой. То есть это, эти отношения именно можно назвать подружескими такими. Она ценит и уважает мужчин. Ей, э, ей понятно, что такое семья ей э, она может она готова родить ребенка э, что еще можно сказать да у нее раскрыто множество множество женских качеств очень важно э, причем не один десяток вот это зрелая женщина как определить зрелость мужчины он отделен от родителей живет на самостоятельных, стоит на самостоятельных ногах, сам себя обеспечивает, обеспечивает семью, если он уже женился, то есть это состоявшийся мужчина, умеет трудиться, умеет правильно взаимодействовать с деньгами и очень уважает женщину, понимает, что такое женщина, ценит ее. И поэтому относится к ней достаточно глубоко, уважительно, даже боготворит ее. Зрелый мужчина – масштабный мужчина. У него он мыслит масштабно, действует масштабно, легко решает все вопросы. Вот это вот зрелый